Ревнует, значит любит. Так часто говорят люди, когда мужчина или женщина ревнует. И некоторые даже радуются, когда их ревнуют. А я вам скажу, как психолог, психотерапевт, как человек, который проработал с людьми уже более чем 20 лет, с их проблемами, с затыками и ограничениями, и в частности про ревность, скажу следующее. Если ревнует ваш человек, значит у него есть проблемы с самооценкой. Причем есть такие проблемы, которые... Ничем вы не проработаете. Он патологически ревнив, у него болезнь или у нее, и это вы с ним ничего не сделаете. Такие люди манипулируют вами, такие люди уничтожают ваше я, у таких людей есть, ну, их так называют абьюзерами еще даже, да, потому что они полностью лишают вас личных границ. У вас нет личного пространства, вы постоянно оправдываетесь, вам нужно постоянно быть на связи, вам надо постоянно рассказывать, где вы, что вы, с кем-то. У вас нет своего «я». Именно поэтому ревность – это страшная болезнь. И те, кто пытаются, думают, что выровняют человека, исправят его. Нет, мои хорошие. Если человек ревнует, у него есть проблемы с собственной самооценкой. Этот человек не верит себе. У него есть комплекс какой-то. И этот комплекс он переносит на другого человека. И если вы этого не понимаете, а идете в отношения, когда... Ревность. Для многих кажется, что это значит любит. Нет. Это значит, что у человека есть болезни, и он эти болезни будет выкладывать на вас. Поэтому, конечно же, нужно понимать, кто перед тобой. Конечно же, нужно понимать ранимость этого человека. И, конечно же, не давать повода. Поэтому, если вы реально даете повод, а потом удивляетесь, почему человек вас ревнует, ну, извините, тут надо уже чуть-чуть думать головой. Но даже если у вас получился какой-то шаг такой сделать, такой какой-то неосмысленный, вы не понимаете, зачем вы взяли телефон у, у этого парня или у этой девушки. То понятное дело, что у вашей половинки, хотя половинки бывают только у попы, половинки – это неправильно, два, два человека, две личности, вот они сошлись вместе, и они договариваются. А половинки – это бывает только у мускулюс глютеус, Мина, Майер приводит с латыни, большая ягодичная мышца и большая и малая ягодичная мышца. Поэтому половины как нет. Есть две, две зрелые личности, которые между собой договариваются и доверяют. Следовательно, если уже у вас так получилось, что вы какой-то сделали поступок, не продумавший, ну, не, не, продумавши, не промечивый и вызвали сомнения у другого человека, что вот ну зачем вы взяли номер телефона, или зачем вы там э, вы сами толком не можете аргументированно объяснить. Ну, тогда вы, выгребайте. Но, с другой стороны, когда вы понимаете, что с самого начала вы видите, что нужно договариваться по-взрослому. Если вы по-взрослому не договоритесь, вы будете выгребать, и выгребать, и выгребать. И это будет сказываться на ваших нервах, на вашем здоровье, на ваших деньгах, на вашем, на всем. И на ваших детях в конечном итоге. Поэтому ищите человека, с которым можете договориться Сразу. Сказать ему, я уважаю вот это, вот это, вот это. У меня есть распорядок такой-то, такой-то, такой-то. Есть у меня программа, как договориться на берегу, чтобы потом не рассказывать, что ты мне жизнь или испортила или испортила. Поэтому с самого начала взрослые люди договариваются на берегу. Но если вы не можете договориться, или человек говорит, я тебе доверяю, и при этом проверяет каждый твой шаг, куда ты пошел или пошла, кому с кем ты разговариваешь, почему ты мне не отвечаешь, только много времени – ну, может же быть, у меня какая-то своя проблема. Я могу уснуть, я могу потерять телефон, я могу с кем-то разговаривать, я могу, да все что угодно могу. Если человек написал тебе, что я занята или я занят, я позвоню позже, то не нужно доставать. Держите чувство собственного достоинства. Это эмоциональный интеллект, который у большинства из нас, у людей, незрелый. Мы ищем ответственность в ком-то, на ком-то скипихиваем, мы не ищем в себе эту боль. Мы говорим, что вот она такая, вот он секой, вот он. У девушки должны быть парни, среди которых она выбирает своего. У парня должны быть девушки, женщины, с которыми он общается. Это гендерные отношения, они нормально сказываются на человеческом ощущении я. Но когда уж вы выбираете себе человека, то смотрите в оба. Договаривайтесь сразу и будьте, пожалуйста, взрослыми, психически сделанными людьми. И если вас человек ревнует, то с самого первого, первых моментов, первых дней сразу ставьте стоп, потому что будут вам вырванные годы. Кто вам было в жизни, когда вас ревновали и вы терпели? Напишите, пожалуйста, здесь вот прямо в Инстаграм, в Фейсбук, кто сейчас меня слушает. Потому что, когда вас человек ревнует, у человека есть проблемы. Но есть такие проблемы, как, например, есть такие ментальности, вот, в частности, у тех же египтян. Я это увидела, 9 месяцев я там жила и общалась, и многими девочками работала, и с парнями работала, и египтянами. У них какая-то патологическая, вот, вот, не... Понимаете, это патологическое непринятие себя. Вот я в себе настолько не уверен, что мне кажется, ты предпочла другого. Хотя на самом деле... Он не очень даже уверенные. Просто там большей частью есть детский такой подростковый подход к жизни. Вот это надо просто учитывать. Поэтому, когда вы идете в отношения, ну, немножко включайте мозги, потому что ревность это большая, большая-большая проблема. И дальше потом уже трудно вам будет что-то сделать. А вот дети ваши будут расти, и вы будете видеть на эту всю ситуацию, ого, как, как непросто. Потом, женщины, если вы хотите качественного мужчину, и при этом ваша внешность – это штаны, неухоженные глаза, волосы. Забудьте о том, что вы можете себе найти нормального, адекватного мужчину. Ухаживайте за собой, будьте женщиной, причесочка, платьице, женская одежда больше. И вы работаете, у вас есть бизнес или нет у вас бизнеса. Все равно помните, что вы женщина. Ну, а уже потом будете говорить про ревность. Ревность сегодня была главная тема нашей встречи. У кого есть вопросы, задавайте, пишите в личку. Если есть вопросы, которые вы уже не можете разрулить сами, пишите мне в директ, пишите здесь в комментариях, и я буду проводить с вами живые встречи. Эта встреча была на фоне... Только что парень звонил и сказал, что он хотел жениться но не будет жениться потому что девушка ему не отвечает потому что оказывается что он ее ревнует и я ему объяснила что тебе нужно много много лечить долго-долго лечиться потому что даже если девушка повод тебе какой-то и дала то в любом случае есть у каждого человека есть право на ошибку и если ты принял ее то пусть нужно доверять а если не доверяешь значит, нужно много-много лечиться. И страдать из-за этого другие люди от того, что у тебя ревность, не должны. И в связи с этим будут разные эфиры, разные мастер-классы, открытые, закрытые. Это будет вести в курс «Эмоциональный интеллект» или «Как жить счастливо, управлять собой и своей реальностью». Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, Лайфкович была с вами на связи. Задавайте вопросы, пишите и помните. Ревность – это болезнь.